Всем привет! Известная легенда похищения Европы. Мы, конечно, смотрим сразу свой, акц... свой аспект. Юпитер превратился в белого быка, пришел на поляну к Европе, она села и он ее увез, он ее похитил, он ее вез по морю, и вокруг разные существа пели ей песни, по прибытии она полюбила Юпитера и родила ему трех сыновей. Конечно, меня смущает список символов моря, отбеливать белый бык и телец. Конечно, смущает. Но что, если посмотреть с другого аспекта? Телец, созвездие Тельца. Юпитер, планета Юпитер, Европа-спутник, телепортированная из созвездия Тельца к Юпитеру. Допустим, мы рассудим это так. Почему разные существа и почему море? Я считаю, я допускаю, что славяне происходят из созвездия Большой Медведицы, и там была большая война. О немцах и о евреях говорят, что они выходцы из созвездия Тельца. Кстати, как и племена Южной Америки. И я еще раз повторю, сейчас в теле Задорновщины, если бы были выходцы из созвездия Кита, то они назывались бы китайцами. Это лишь мои версии. Кстати, амасоны, зуиты пришельцы, с их же собственных слов являются пришельцами. Возможно, они тоже связаны с созвездием Кита, кстати но сейчас о другом. Телец, у него сложное значение, мне оно пока что непонятно. Вы знаете, что в китайской деревне очень богатая и воздвигли на вершине небоскреба золотого тельца. Эта статуя стоила несколько миллионов долларов и эта деревня очень роскошно процветает. Это уникальное место на планете. Золотой телец ассоциируется с богатством Золотой теленок, Калиф и Петров. Одно из четырех евангельских животных – это бык. И эти животные очень напоминают созвездия. В фильмах я нахожу, сейчас сразу могу сказать, в дюне постоянно показывают рога быка. Рога бывают разные, там именно рога быка. Падение луны. Смотрите внимательно на интерьер, там высокого рога быка установлены. Именно в созвез... из созвездия Тельца светят Плеяды и звезда Альдебарана. Очень может быть, что это созвездие политически неоднородно, потому что в одних только Плеядах тысяча звезд. Это скопление из тысячи звезд. Так что я смею думать, что это созвездие оказало очень много влияния на жизнь на планете Земля. Теперь посмотрим, вот два раза по 44 мы увидим в Большой Медведице. И два раза по 44 Таурус. Вот. Урса Маджер. Два раза по 44. И то же самое Таурус Телец. Еще один удивительный момент. Вот такой первый раз видишь, да? 600. Я говорила про число 600. 600. Про страну, связанную с числом 600. И даже, даже нашла одну такую страну, вы знаете, кто смотрел предыдущие ролики. Вот на небе есть тоже 600. 22, как лебеди. Просто интересно. 31. Что же оно представляет? 31. А теперь сравним с Европой. Европа... Действительно ли она могла быть перемещена так далеко в космосе. Смотрите, какие тут будут интересные совпадения: 88 путешествие, да? Дальше 76. Я называю это число два кота. Ну, у кота в гоплоидном наборе 19, а в диплоидном 38. Если встретятся кот и кошка, вместе на двоих у них будет 76. Здесь есть число два кота здесь тоже есть число два кота, здесь 31 Таурус Телец, у Европы 4 31, у Тельца есть 22, у Европы 22, как два лебедя, Здесь, кстати, у Таурус 31 усилен. Здесь 31, здесь без нуля. 31 тоже получается. 62 это 31 на 2. А здесь числа 671 это произведение 11 на 61. А 396? 36. 396 – это 11 на, 300, на 36, а 671 – это 11 на 61. То есть это все числократные 11. Такие вот совпадения. Кто-то скажет, если так придираться, можно много чего понаходить. Ну, в целом, да, но... Сейчас еще раз. 31... Четырежды продублированная. Там усиленная трижды. Число два кота. 22, Птички плывут. И число кратное одиннадцати. На этом же месте. И 88 путешествия. Я предупреждаю, конечно, то, что я тут говорю, может быть списано на сильно притянутое. Просто... Интересно обращать внимание на то, на что раньше никто никогда не смотрел. Да? Конечно, одни и те же типовые числа, небольшие, в пределах сотни, они действительно пересекают из списка в список такого плана. Вот Урса Маджер, тут тоже есть 31, 92, как два человека, 46 на 2, 64 группа чисел лошади, нота до, 27 ноталя и так далее. Они, конечно, 35. Может быть, одни и те же числа перетекают. Может быть, это просто красивое сочетание. 696, шестерки, девятки перевернутые. Урса, Маджер и Телец 600. У меня впечатление, вот 44, опять-таки повторное. Не знаю, можно допустить, что какие-то события, происходили связано в созвездии Тельца и в созвездии Большой Медведицы. И тем более, что ближайшие звезды, самые яркие, которые мы видим, они на самом деле находятся на расстояниях примерно небольших по всем созвездиям. Вот такую красивую сотню не всегда встретишь, да? Таурус, Телец. Ну, два кота, здесь коты усилены. Здесь тоже два кота, 19-19. Такой была притянутая за уши история, которая получилась из путешествия Европы. Пишите мысли, ставьте лайк и до новых встреч.